Любовь отопрешь ее точно. Сработала! Надо найти белую королеву. Кровь проникла в запретный мезонин. Ей надо быть на стороже. Это из Колумбии. Некоторые из них я еще не видела. Асуары. В этом сосуде находятся человеческие кости. Не могу... Надо найти Белую Королеву. Великая мышь расправляет крылья. солнечный луч. Королева улиненная, я должна ей помочь. Надо спасти Белую королеву. Ее можно освободить. Светом, любовь отопрёшь ее точно. Тячемся сердцем, наша героиня переступает порог неизведанного. Это мамины вещи. Темный путь стражат, летучие мыши, молвил рыцарь. Белая королева Дарила его загадочной улыбкой, сказав... Мыши? Я не боюсь мышей. Я вообще ничего не боюсь. Что у нас здесь? Ты, я и диринозавр в Египте. А где папа? На работе. Пороге. Ты всегда на пороге. Твоя одержимость разрушает нашу семью. Одержимость? Я одержима. Ты упускаешь детство дочки, потому что все время копаешься в гробницах на другом конце света. Неужели ты несчастлив с нами? Пап? Это открыто, чрезвычайно важно. И мне плевать, что обо мне думают. Пап? Не смей мне угрожать. После всего, что я сделал... Эй! Hey. Привет. Итак, гора с серебряной верхушкой. Oh. <laughs> Это камера серии X 700 Такая была у Сэма, и я так ему завидовала. Такая штука непременно должна быть собой в экспедиции, отправившейся на поиски памятника древней цивилизации. Это доказательство, что люди побывали здесь и в 1980-е. Некоторые легенды до сих пор будоражат воображение, хотя современные люди и поглядывают на них свысока.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 Там дорога. Пойдем туда. Что происходит? Черт, принятие. Ложись. Всё. Грузовик встал. Я вижу. Что тут с этим делать? Иди за мной. Нет. Что ты делаешь? Назад. Прячься. Ты отвечаю за перевозку, да? Ну, я заехал на какой-то мост. Ага, не стреляй. Попались! Не стреляй, они с нами. И для него проверить, что там. Хорошо. Поставь его там, смотри, чтобы никто не просочился. Оцепите а -а -а -а. весь этот сектор. Да, сэр. Если тут что-то есть, мы это найдем.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 Проверил мост, я же велел. Ну да, мы же ведь точно проверяли этот мост. Валей, я не буду тебя прикрывать. Может, получится вытащить его БТРом? Ладно, может, я подумаю. Мы с ними справимся. Хорошо. Mm -hmm. Иди влево, я с ними разберусь. Да что за... Прячься. Эй, сами! Вы дурки. Я же сказал, сначала проверить мост. Сукины! Эй! Эй! Не думай. Стоп тебя! Стоп! Спасибо. Все хорошо? Да, держи. Надеюсь, это последний. Цивилизация, на которую я надеялся. Рубка чешется. Значит, заживает. Тогда, может, лучше бы не заживало. Я понимаю. Я стараюсь не думать о спине. Кстати, моя бабушка пережила цунами в 60 -е. Что случилось? Друзья погибли. Ее семья потеряла бизнес. И с тех пор она могла заранее чувствовать извержение вулкана, бури и не только... Давай, пошли. Как думаешь, что это могут быть за близнецы? Что угодно. Пара монументов или гор, или ручьев. Полагаю, увидим, поймем. Да. Вижу людей внизу.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 Ваши друзья Уж точно нет. А, пора мне отдохнуть. Идемте. А, простите за море вопросов, но единственное заведение в городе мой отель. Осторожность не помешает. <связывая> Кстати, я Иона. Эбби, Лара, входите, садитесь. Карлос, три.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 Спасибо. Ну, ты не очень-то похож на археолога. Это она археолога, а я, я… просто повар. Правда? Да. Ты уже пробовал местное севичи? Коронное блюдо. <режит> разве что оно в джунглях разве... <режит> Ты не видел наши знаменитые рыбные деревья? <режит> Где это сняли?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 Я два года собирался с духом, чтобы ее пригласить. И вот, когда я решился... Кто это вообще такой? Слава Богу! Буря едва задела деревню. Ее эпицентр был ближе к самолету. Но все могло быть куда хуже. Что я наделала? Что если случится землетрясение? Погибнут сотни людей? Я должна это предотвратить.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 не буду нарываться на неприятности будет на чеку ама ага. они работали всю ночь и что разве им не за это платит. Отвали. Это Чёрт. А Нет. теперь иди нахрен и дай посмотреть матч. Что это? Убирайся, мешаешь смотреть. Хотелось выгнать отсюда этих варишек. Все, нормально?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 Тогда тебе не повезло. У нас людей хватает. Марко теперь наш рекрутер. А, да, спасибо. Ты знаешь, где он? Где он? В баре. Ответ прежний. Убирайся, мешаешь смотреть. Хотелось выгнать отсюда этих воришек. Не знаю, как и благодарить тебя.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 Кто-то перегородил путь. похоже мост развалился Час!